Всем привет! Сегодня я буду рассказывать вам о своей трубке для ныряния. Так, трубка у нас фирма Бушат тоже. Называется актива. Так, ну, что могу сказать? Трубка очень удобная, удобная на чем. У нее очень мягкий силикон, можно вот так вот ее складывать, то есть сумки, если так сложно ничего страшного понимаете? легко обратно форму. Чем это удобно? Значит, при нырянии, когда плаваешь, бывает задеваешь об что-нибудь там в, на, на поверхность можно об камыш, об ветки, при нырянии можно зацепиться при нырке за какую-то коряшку и она вот так вот играет, складывается раз, потом обратно встает. То есть, если жесткую с жесткой трубкой сравнивать, то у вас может если вы зацепитесь за какую-то ряду просто маску сдернуть с лица. Это будет как бы не очень комфортно. Вот, может начаться паника и все такое. Еще можно выделить сверху, значит, у трубки такого цвета, как маячок, да, наклейка. Это очень удобно, кстати. Издалека видно, что кто-то там плавает, то есть трубку, видать очень мягкий загубник, вот, то есть э, челюсти не устают, не натирает десна, ничего, то есть вообще засунул в рот эту трубку и поплыл, то есть не мешает совершенно, то есть никакого дискомфорта не думаешь об этой трубке, плывешь, дышишь, то есть, то есть и при нырках, соответственно уже там кто как любит, выплевывает ее либо оставляет во рту. У вас, конечно, может возникнуть вопрос, почему я не отдел сюда клапан, как называется он, клапан винограда, вот, да, называть его? Я вам объясню, так как я в основном занимаюсь глубоководной охотой, либо просто ныряю на глубину, этот клапан очень неудобен когда подныриваешь в трубке собирается воздух соответственно у трубки под водой очень сильная парусность и когда ты ныряешь либо сидишь там в засаде где-то и течение сильное ну и получается так что трубка тебе просто бьет по башке это как-то немножко смешно так с юмором да ну и соответственно создает свои шумы определенно отпугивает рыбу поэтому я отказался от этого клапана и его не надеваю. Здесь вот есть специальная застежка на маску. То есть сюда просовывается лямка от маски. Вот, в принципе, все. Если есть у кого какие-то вопросы по поводу этого видео, можете изложить свой вопрос в комментариях. Понравилось видео, ставьте лайки. Можете подписаться внизу также на мой канал. И компания Google будет уведомлять о выходе моих новых видеороликов. Все, всем спасибо, всего доброго, пока.